Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Всего лишь неделю мне не было на дачном участке. Приезжая, а тут во всем начинают краситься грозди винограда. Ну и сейчас мы с вами пройдемся, посмотрим, кто же у нас красится. Первая у нас зилга. Здесь, конечно, еще не массовое окрашивание. А пока она только-только начинает. Но у этой зилги очень большая нагрузка. Здесь больше 80 побегов, Ну и вот пока только пятнышками. А зато вторая зилга, у которой нагрузки поменьше, вот она уже вовсю такая окрашенная. Хотя, повторюсь, неделю назад еще совершенно даже признаков никаких не было, которые бы намекали на окрашивание Дальше у нас активно начинает краситься Голланд, Вот его такие красивые, рыхлые, крупные грозди. Конечно, некоторые меньше, а некоторые вот. Вот, смотрите, какие яркие. Вот он красится во всем. А вот его родитель, мускат Блау, Голланд это мускат Блау, скрещенный с солярисом. Только-только начинает окрашиваться, даже вам, может быть, не видно, но я сейчас покажу более детально на гроздочках. Смотрите, вот начинает ягодка розоветь, вон тоже виден розовый бачок. Но дело в том, что мускат блау, конечно, моложе, чем галант, может быть, они в нормальном состоянии и в одни сроки созревают, я пока не знаю, потому что галант у нас куст постарше, а мускат блау ему только третий год, и это его первое плодоношение. Смотрите, здесь у нас какая красота. Это Туран. Туран вот уже как окрашивается ярко. Тут листики поубирать, чтобы не мешали. Видите? А неделю назад еще зелененький совсем был. Сейчас вон какой яркий, красивый. Рядышком ландонуар, конечно, слабее, не так ярко, как Туран красится. Но тем не менее, вот все равно мы видим как ягодки начинают принимать сиреневый-фиолетовый оттенок. Но вот Макузани пока зелененький, хотя он самый первый у нас отцвел и самый первый завязал ягодки. Русский ранее пока молчит, но, конечно, здесь он и в такой более теневой зоне, поэтому ягодки пока не красятся. Также интересно он грозди Симоне. Симоне по срокам созревает раньше, чем Зилга. Однако, видите, Зилга уже такая яркая, а Симоне еще совсем зеленая. И пока окрашиваются только технические и универсальные сорта Вот столовые, сеня. Несмотря на его ранний срок, видите, ягода еще пока зеленая. Но есть одно исключение. И вот смотрите, это у нас ромбик, и уже начинается тоже ягодка окрашиваться. Конечно, груздочка может не сильно впечатлять, но дело в том, что этот кустик совсем молоденький. Ему всего лишь второй год, и уже на второй год он показывает урожай. Ну, видите, вон лоза, к сожалению, вот эти пятна, это следы градобоя. Так что вот такой сюрприз ожидал меня сегодня на участке. Конечно, сейчас очень красивое время наблюдать, как ягоды...